Всего тебе плохого. Всего плохого. Здравствуйте. Uh -huh. Здравствуйте. Меня Егор зовут. Меня Евгений зовут. Евгений, приветствую вас. Приветствую вас. А как дела из вас? Я из города Киев. Какого? Город Киев. Ага, -а, я понял. А я представьте, в это, вчера начал, ну как уже сегодня, с утра начал ощущать симптомы легкой простуды и выделал перцовки. Есть, возможно да. возможно я немножко буду через меня слова. Немножко флам. А вы откуда? С какого города? Ну, Это прекрасно. Замечательно. Это Россия? Ну, конечно. Угу. Ну ч, сразу будем нахуй друг друга посылать или поговорим. Ну, у тебя не получится. А ни там, ни что именно? Почему? Ну, во-первых, потому что у тебя слабая позиция изначально. А ты уже в курсе, какая ну, у меня позиция, да? Естественно, естественно. Так, так, так, отлично. Я, я вижу с этого, с какого отдела цепсотый, поэтому не получится. Замечательно. Так, смотри меня, Лысый, слушай внимательно. Очки сними в помещении, всего тебе плохого.